Привет, студент! Если ты хочешь быть в курсе самых обсуждаемых новостей студенчества Казани, то не переключай канал, ведь ты смотришь Универ С тобой Оскар Галимов, сегодня в выпуске. Вся правда о медали Лобачевского. Кто достоин награды? Первый в СНГ центр тестирования по арабскому языку открыли в КФУ. Новые лица на канале Универ ТВ. Кто они? Узнайте из нашего выпуска. 1 декабря состоится церемония вручения медали и премии имени Николая Ивановича Лобачевского. Перед церемонией будет открыт музей имени великого ученого. Кто же стал лауреатом премии и почему для Казанского федерального университета необходим этот музей, ты узнаешь в нашем сюжете. 2017 год объявлен в Казанском федеральном университете годом Лобачевского. По случаю 225-летия великого геометра и ректора Казанского федерального университета 1 декабря состоится церемония вручения медали и премии имени Лобачевского. В этом году медали и премию достоин американский математик Ричард Мелвин Шен. Исследование профессора Шена стало переворотным в науке в целом, так как повлияло не только на современную математику, но и на ряд других наук. Здесь работа касается... Не только чистой геометрии, но и математической физики. Ему удалось доказать теорему положительной энергии, позитивной энергии, которая существует в общей теории относительности, для любых размерностей пространства. Не только для трехмерных. Одной из целей организаторов является создание премии международного уровня. Об этом свидетельствует размер премии 75 тысяч долларов и международный состав жюри, среди которых представители Российской академии наук и профессора университетов США, Германии, Франции и других стран. Если мы хотим, чтобы премия была действительно международной, и она была бы видимой на международной арене, она должна иметь эквивалентное денежное выражение. То есть здесь мы просто подтверждаем, что действительно мы имеем нормальный уровень научной премии за действительно выдающиеся достижения в области геометрии. Перед церемонией вручения состоится открытие музея Николая Лобачевского. Музей базируется в ректорском доме КФУ. В нем в свое время жил сам Лобачевский, когда был ректором университета. Музей будет рассматриваться как место жизни великого русского ученого. И с другой стороны, как творческая, динамично развивающаяся научно-образовательная площадка. Примечательно, что построить музей хотели еще с 40-х годов 20 -го века и несколько раз возвращались к идее создания позже, Но до реализации проекта так и не дошло. Поэтому создание музея можно считать историческим фактом, являющимся данью уважения научного сообщества Казанского Федерального Университета, одному из самых значительных людей в истории вуза. Артем Тупичкин, Универньюз. В Казанском Федеральном Университете появился центр, аналога которому еще нет в России. Что это за центр и зачем он нужен, ты узнаешь в сюжете Олега Кашина. В мире около полтора миллиарда людей говорят на арабском языке. Но в России не было ни одного центра арабского языка, где желающие могли бы подтвердить сертификатом свой уровень владения языком. Казанский федеральный университет 30 ноября открыл центр международного тестирования по арабскому языку. И самое важное то, что аналогов такого центра нет не только в России, но и в странах СНГ. Существуют центры по другим языкам мировым. По арабскому языку это в открывается фраз федерации и страны снг и сегодня вот мы завершаем уже такой скажем процесс тем подписанием соглашение и от, открытие. открытия Центр. Теперь студенты смогут пройти тестирование и получить сертификат международного образца. Это очень похоже на TOEFL-тестирование, известное всем англоговорящим людям. По результатам тестирования присваивается уровень, всего которых три. А на какой уровень сдадут тестирование студенты Казанского университета, покажет только время. Аля Кашина, Роман Самарин, Универньюз. На один день студенты Казанского университета разделились на знатоков сразу четырех зарубежных языков. Какие из них пользуются особой популярностью среди молодых полиглотов, расскажет Аделя Шамилова. Одновременно и в один день, приблизительно в одно и то же время, студенты России могли проверить себя и свои знания в области английского языка, навыки, письма и аудирования. В данной акции приняли участие несколько тысяч участников с различных городов России. В Казани данная акция прошла на площадках КФУ. В этом году мы вышли с инициативой провести в формате всероссийского диктанта и откликнулось большое количество и вузов, и школ России. И поэтому в этом диктанте принимают участие более 25 регионов. принимает участие это как обучающийся вуз обучающиеся школы России. Всего на, было зарегистрировано более 12 тысяч участников. Эта акция была инициирована Высшей школой иностранных языков перевода год назад. В прошлом году тема была, касалась всемирного культурного наследия. В этом году, в знаменательный год, год Николая Ивановича Лобачевского в нашем университете, мы продумали и посчитали а, необходимым и значимым а, провести такую образовательную акцию в рамках этого года. Как обстоят дела у студентов и школьников в других точках страны, можно было увидеть благодаря онлайн-подключению. Здесь же проходила онлайн-трансляция мероприятия. Текст читали профессионалы, владеющие иностранным языком, а также преподаватели английского. А как думаете, допустить победителя становится тот, кто не допустит одной ошибки? Сложно бы стать победителем или нет? Ну, мне кажется, английский язык, он такой, скажем, если бы это был диктант на русском языке, то было бы понятно четко, что этот человек написал правильно. В английском языке, особенно с правильной пунктуацией, они более вариативны. Поэтому ну, надо смотреть на результат. В заключение важно подчеркнуть, что тотальный диктант по английскому не единственный, который проходил в этот день в Казанском федеральном. Участники акции также могли попробовать свои силы в диктанте по итальянскому, французскому и испанскому языкам. Напомним, что несколькими днями ранее в КФУ проходила аналогичная акция по татарскому языку. Результаты всероссийского диктанта будут размещены на сайте КФУ и официальных сайтах организации высшего образования и общеобразовательных организаций Российской Федерации, проводящих данный проект. Адель Шимилова, Роман Самарин, Универньюз. Свою работу в Казани начала выставка, посвященная водным ресурсам Татарстана. Свой стенд представил и Казанский федеральный университет. Подробнее ты узнаешь в следующем сюжете.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 На выставке эксперты обсудят проблемы качества и экономии водных ресурсов Татарстана. Кроме этого, пройдут бизнес-встречи и тематические круглые столы. А завершится выставка 1 декабря. Олег Ашин, Наделя Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универ News. На Универ ТВ прошел второй этап кастинга ведущих. Совсем скоро в наших выпусках появятся новые лица. Наш корреспондент Анна Глазунова пообщалась с участниками и посмотрела, как проходит кастинг.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 На этом у меня все новости на сегодня. Желаю тебе успешного начала декабря. С тобой был Оскар Галимов. Пока!